Всем привет! С вами канал Геопарк. Если повернуть глобус и посмотреть на его дно, то вокруг оси можно увидеть белое пятно, окруженное со всех сторон Южным океаном. Белое пятно – это и есть Антарктида. Удивительная судьба у этого материка с самого начала и по сегодняшний день его исследования часто связывают с фантазиями, смелыми прозрениями, здравым умом, с полетом мыслей и дерзаниями духа. Ведь даже первое знакомство человека с Антарктидой было совершенно необычным. Факт ее существования был принят на основании всего лишь теории. И, скорее всего, из эстетического соображения о необходимости гармонии, то есть примерно равного размещения масс материков на поверхности Земли, были высказаны гипотезы, что должен быть материк. По сути, он был предсказан. Материк оказался действительно существующим. В январе 1820 года это удивительное открытие свершилось русскими мореплавателями Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Фадей Беллинсгаузен первым увидел Антарктиду и в своем рапорте морскому министру он писал «Встретил сплошной лед». У краев один на другой набросаны кусками, а внутрь к югу в разных местах видны ледяные горы. Когда погода улучшилась, к этому же месту подошел шлюп Мирный, командиром которого был Михаил Лазарев. Он с мачты хорошо разглядел ледяной берег. Капитаны видели купол Антарктиду. Они не знали об этом. Они искали новый материк состоящий, как и другие, из камней земли. Они полностью его обошли. Корабли девять раз приближались к берегам материка. Но первооткрыватели так и не осмелились высадиться на берег ледяного континента. Осознавая увиденное, Беленсгаузен скажет, «Я открыл новый огромный материк, только он весь из льда». И действительно, он оказался прав. Антарктида не всегда была покрыта льдом. Давным-давно, 300 миллионов лет назад, в каменноугольной, юрский и меловой периоды, она являлась составной частью единого материка Пангеи с жарким климатом и пышной растительностью. Об этом свидетельствуют мощные пласты каменного угля, обнаруженные в горах материка. По оценкам геологов, запасы каменного угля Антарктиды – больше суммарных запасов всех остальных континентов. Кроме этого, в Антарктиде найдены месторождения слюды и графита, горного хрусталя и целого ряда других полезных ископаемых. Научное освоение материка началось с 20 века. Первые экспедиции выяснили, что не везде ледниковый покров лежит на грунте, что во многих местах вблизи берегов он сползает в окружающую Антарктиду моря и начинает плавать. На материке есть гористые участки, которые не покрыты ледниковым покровом. Такие участки стали называть антарктическими оазисами или сухими долинами. Что из себя представляет оазис в Антарктиде? Это голые скалы, каменистая россыпь, порою небольшое озеро, покрытое льдом, оттаивающее в летний период, при том не везде. Хочется сказать, что Антарктида не принадлежит ни одному из государств. Антарктида – это континент без границ, это континент дружбы. Работу и взаимоотношения исследователей регламентируют договор об Антарктиде, по которому все полученные результаты подлежат взаимному обмену. Доступны ученым всех стран, ведущих там работы, а окружающая среда и животный мир тщательно и не допускается ядерное засорение среды. В последние годы для работы в Антарктиде практикуются сезонные экспедиции, которые доставляются самолетами или кораблями в район работ на лето, а к зиме вывозятся и камеральная обработка проводится дома, на большой земле, в обычных условиях. На зимовку остаются только те, кто ведет регулярное наблюдение, ну и, конечно же, обслуживающий персонал. Многие станции на зимний период вообще консервируются. Дело в том, что климатические условия Антарктиды весьма и весьма суровы. Ученые предполагали, что в Антарктиде температура может опускаться до минус 90 градусов по Цельсию. И действительно, их предположения оправдались. Измерения температуры в зимний период, как в свое время на советских и американских внутрикотинентальных станциях, подтвердили это полностью. Так, на станции «Восток» в июле 1983 года была отмечена минимальная температура воздуха минус 89 градусов. Антарктида- это континент с крайне суровым климатом. Для Антарктиды характерны сильные ветра, особенно по ее окраинам. Ветра образующиеся в Антарктиде в значительной мере имеют гравитационную природу. Дело в том, что тяжелый воздух холодный воздух под действием силы тяжести опускается вниз и встретив на своем пути покатую поверхность ледника, Продолжает опускаться по ней, все убыстряя свой бег. И вот к океану он вырывается почти уже постоянным ураганом со скоростью до 40 метров в секунду. Это так называемые стоковые ветры Антарктиды. Зарождаются они на границе внутренних плотов. На самих плотов в центральных частях континента ветер редок. Постоянно дующие ветра способствуют нарастанию снежного покрова везде, где снег может задержаться. Так, за зиму 1959 года были полностью занесены все постройки станции Лазарев. За 4 года, с 1956 по 1960 год, станция Пионерская была погребена под 8-метровым слоем снега. Кроме того, в Антарктиде, стоит только удалиться на 100-300 километров от берега глубь материка, попадаете в условия пониженного атмосферного давления за счет высоты над уровнем моря. На станции «Восток», например, человек должен приспособиться к атмосферному давлению, зачастую почти в два раза меньшему нормального, а это далеко не всякий может перебороть, пережить и при этом сохранить работоспособность. Символом Антарктиды, конечно же, являются пингвины. Ну а кто не знает пингвинов? Это птицы, разучившиеся или никогда не умевшие летать и научившиеся плавать под водой. Им все нужно проверить и все нужно знать. Они смело подходят к людям, особенно когда люди чем-то заняты. Пингвины могут совершать довольно длинные путешествия по материку и даже часто в одиночку. Антарктида привлекает не только ученых. Полярная зонтика притягательна. Так появился антарктический туризм. Это, пожалуй, единственный вид коммерческой активности в Антарктиде. В декабре 1957 года первое туристическое судно привезло в Антарктиду 100 туристов. К началу 80-х годов в Антарктиде побывало около 20 тысяч туристов и более 11 тысяч посмотрели ее с воздуха. Получил свое распространение и индивидуальный туризм. К изучению Антарктиды стали привлекать и космические методы исследований. Ведутся исследования по использованию айсбергов в качестве источников пресной воды для засушливых областей Земли. И все же Антарктида остается тем же суровым и пока еще недостаточно изученным континентом, исследование которого сопряжено с трудностями и лишениями, а нередко и опасностями для жизни.